Приходит сильно податый мужик в женский туалет, становится, справляет свою нужду. Баба начинают вопить. Да куда вы пришли? Это женское, вам не сюда. Тут все для женщин, все для женщин. Мужик, справив свою нужду, поворачивается так к ним, держа свое достоинство в руках, показывает на него пальцем и говорит, а это для кого? Для кого? Всем приветики! Как дела? Как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Погода. Не знаю, как у вас у нас снежочек такой прям уже все. Зима прям чувствуется. Но не поверите буквально день снег снова дождь, слякоть, грязь. Интересно, как у вас погодка? Пишите, не стесняйтесь. Спасибо вам огромное за поддержку и комментарий, за теплые слова. Мне очень приятно. Хотела напомнить, не стесняйтесь, присылайте самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.